Привет! Сегодня мы поговорим о правильном монтаже систем водоснабжения и канализации. А конкретнее о том, почему все-таки нужно выбрать все сантехническое оборудование еще до начала проектирования систем ВК. Поехали! Я думаю, что каждый заказчик самостоятельно, либо через дизайнера, перед началом каких-либо работ на объекте, сначала планирует размещение всего сантехнического оборудования. Где что будет стоять? Вот будет стоять ванна, вот тут будет стоять унитаз, вот тут будет стоять умывальник. Поэтому подробно останавливаться на данном аспекте мы не будем, просто примем как данность, что перед началом любых работ на объекте нужно запланировать, что где будет размещено. В конце концов должен получиться примерно такой результат. Если вы привлекаете дизайнеров к работе, то они кроме плана выдадут вам еще 3D визуализацию. У многих на данном этапе возникает вопрос, а разве этого недостаточно, а разве нельзя приступить к проектированию и монтажу систем ВК только на основании этих данных. Не все так просто. Я сразу оговорюсь, что правильный монтаж систем ВК водоснабжения и канализации, он подразумевает полное отсутствие переделок в дальнейшем. То есть монтажники систем водоснабжения и канализации выходят с объекта и дальше строители заканчивают общестроительную работу. В идеале, после окончания работ по монтажу систем водоснабжения и канализации, строители могут приступать к сооружению гипсокартонных конструкций, к монтажу плитки и больше ничего переделывать не надо. Для того, чтобы такая работа была возможной, нужно предоставить монтажной организации не просто примерное расположение всех элементов в санузле, но и точные привязки подводов холодной горячей воды, а также канализационных выпусков. То есть нужно указать высоту подключения воды и канализации, а также расстояние от чистовых стен. Дело в том, и это в принципе не секрет, что каждый производитель сантехники имеет свои требования касательно размещения подводов водоснабжения и канализации, зависимые от выбранной модели. Если говорить, например, о смесителях на раковину, то можно просто вывести точки подключения воды и канализации на требуемом расстоянии и высоте, а сам смеситель при монтаже соединить гибкими шлангами. Все становится немного сложнее, если планируется установить смеситель скрытого монтажа на раковину или душ. Абсолютно все смесители данного типа состоят из двух частей. Внутренняя часть, которая зашивается в стену и является основной для смешивания воды, и наружная, которая служит для управления температурой и напором. И было бы полбеды, если бы все внутренние части всех смесителей на планете были одинаковыми. К сожалению, это не так. Даже у смесителей скрытого монтажа одного бренда внутренние части могут отличаться, а значит отличается и расстояние между трубами горячей и холодной воды и подключение этих труб к встроенной части. То есть заказчик или дизайнер должен предоставить монтажной организации не просто размещение сантехоборудования, но и точные модели. А в идеале, чтобы монтаж систем водоснабжения и канализации был идеальным, все внутренние части всех смесителей скрытого монтажа, а также инсталляции для унитазов в должны быть на объекте перед началом монтажа. Отдельно следует сказать о подводе воды для верхнего или тропического душа. Тут нужно учитывать сразу два момента. Расход воды и количество режимов лейки. Современные лейки могут иметь несколько режимов каскад, тропический душ, массажная струя и так далее. Как правило, каждый режим верхней лейки имеет свой подвод воды, а переключение между режимами осуществляется с помощью переключающего вентиля. То есть еще перед началом проекта ВК заказчик должен знать, какая у него будет лейка и сколько она будет иметь режимов. То есть, не зная точной модели верхнего душа, не зная точной модели, переключателя, который будет использоваться, компания-проектировщик может заложить в проект водопроводную трубу 20 диаметра. К примеру, суммарно холодная и горячая труба после смесителя будут выдавать 18-20 литров в минуту смешанной воды. Тогда олейки с расходом воды 40 или 50 литров придется просто забыть. Подведем итог. Если вы хотите получить качественный проект и монтаж систем водоснабжения и канализации, а качественный имеется в виду, что не надо будет, больше будет ничего переделывать, то перед началом работ необходимо выбрать точные модели сантехнического оборудования. Идеальный дизайн проект должен включать в себя не только 3D визуализации и план размещения оборудования, а точные привязки водорозеток и канализационных выпусков. Если на объекте планируется установка смесителей скрытого монтажа и инсталляционных систем, то все внутренние части должны быть на объекте до начала монтажа. Если у вас возникают трудности с подбором сантехники, а вы можете обратиться в нашу компанию. Мы вместе подберем все оборудование, а также спроектируем и смонтируем системы водоснабжения и канализации. Оставляйте свои комментарии под этим видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!